всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример установки подогрева руля в автомобиль volkswagen multivan Значит, мы демонтировали уже руль демонтировали улитку которая здесь стояла Значит, в этом автомобиле чтобы установить подогрев руля необходимо установить дополнительный шлейф иначе штатных дорожек не хватает для того чтобы пропустить питание через улитку вот так выглядит э, улитка. Мы ее разобрали, э, убедились, что, да, действительно, здесь все дорожки, которые присутствуют в шлейфе, они заняты. По этой причине мы будем устанавливать сюда дополнительный шлейф. А, это у нас руль от Volkswagen. А, значит, он был изначально в коже. Кожа здесь а, Значит, Кожу мы сняли, и вот на обод руля мы будем наносить элементы подогрева а, руля значит в нижней части где-то вот такое расстояние будет отсутствовать на таком расстоянии будет отсутствовать подогрев руля а все вот это вот остальное пространство у нас будет подогреваться подготовили руль под перетяжку элемент подогрева мы уже установили под кожу вот эти вот блестящая сеточка которая здесь виднеется как я говорил здесь она не греется здесь вот видно что она заканчивается Кожу мы здесь использовали штатную, ту, которая здесь была изначально, так как руль в этом автомобиле недавно менялся, и кожа достаточно свежая. Это пожелание клиента. Пока мы сшиваем руль, идут работы по подключению электрики, подогрева руля. Значит, улитку мы уже доработали, установили два дополнительный шлейф, вывели вот там два проводка для подключения самого элемента подогрева. Здесь у нас выводится проводка под кнопочку, сам блок Подогрева выглядит у нас вот так. Это блок, повышающий напряжение, который будет подаваться на сам обогрев. Потом этот блок будет установлен там вот внутри, за в торпеде, и закреплен. Ну, Естественно, все эти подключения, которые сейчас производятся, происходят посредством защитного предохранителя. Работы по установке подогрева руля у нас завершены. Все элементы, которые мы демонтировали, мы установили на место и проверили их работоспособность. А руль мы э, сшили европейским швом выглядит это теперь вот так вот В принципе ничем не отличается от того что было здесь изначально кнопочку подогрева руля мы установили вот здесь вот на кожухе рулевой колонки э, включается она соответственно вниз выключается вверх она э, включается давайте посмотрим примерно сколько у нас нагрел насколько нагрелся у нас руль ну, сейчас здесь, здесь порядка там 30 э, где-то градусов он в последующем нагреется где-то до 38 градусов и будет держать эту температуру до того момента, пока мы не нажмем либо на эту кнопочку, либо не выключим зажигание. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.